Ну что, хорошая новость, наверное, для всех, ну, кроме наших врагов. А, наша сторона, наконец-то, их выперла из острова Змеиный. Хотя, конечно, русские рассказывают о том, что это был жест доброй воли. Мы уже видели такой жест доброй воли, когда их с врачами гнали до границы. Киевской области, в Ульпенев, в Буче, Черниговской, в Сумской области. Вот. Ну, ребятки в очередной раз обосрались, Забыли, конечно, рассказ, рассказать о том, как они покидали остров Змеиный. Не везде об этом как бы говорят, но факт остается фактом. Олег Жданов вчера сообщил о том, что покидали они этот остров. Поскольку наши средства э, доставали там везде и всюду, и в том числе э, РЛС и ну, радиолокационные станции, то... Наши видели все суда Которые туда подходили Соответственно могли нанести поражение Так вот покидали они этот остров На двух надувных резиновых катерах Есть такие У них вместимостью по 22 человека Если я не ошибаюсь вот. И значит ночью На этих резиновых лодках Грубо говоря Ребятки погрузились И тихонечко оттуда сдрыснули Ну и естественно предварительно не забыв подпалить и взорвать все, что там у них оставалось, все, что они не могли оттуда вывести. Технику там, которую мы там не, не доподбили. А вот. Так что очередные хлопки на Змейном острове таки доконали вражину лютую и э, они благополучно оттуда свалили. И рассказывают якобы для того, чтобы не блокировать э, так сказать морские пути. Ну забыли при этом добавить, что Черное море собственно, заминирована вдоль и поперек русскими минами, которые они не снимают и которые периодически выносят на берег, и наши вынуждены их, так сказать, ликвидировать. Но это уже дело десятое. То есть они как бы у нас умеют рассказывать басни. басне. Это их корон, коронка, так сказать. Вот. Очень рад за наших защитников. Скажите свое мнение, насколько, по вашему мнению, это могло быть жестом доброй воли. Вот. И как вы вообще относитесь к тому, что Наши освободили остров Змеиный и вообще имеет ли он для нас значение по вашему мнению? Спасибо.